Добрый день, с вами я, Богат. И э, многие меня спрашивают, что такое хурма, э, что такое мушмула. Вот это из моего окна площадь красных видна. Да? Здесь мы видим э, мушмула, здесь мы видим, э, как она растет. Это деревья у меня в саду, их более 50. Э, э, классное, вкусное дерево. Давайте сейчас я вам покажу, как все это э, выглядит. Вот такая она, видите, желтенькая, внутри большие косточки. Э -э, вот здесь вот пальма моя любимая, которую посадил недавно, уже вымахала большая, выше меня, ростом. шмала, она э, вечно зеленое растение, растет довольно таки неприхотливо, быстро и самое главное создает тень и зелень во время жары летом а зимой, когда все сбрасывает листву да, значит, продолжает быть зеленой и сохраняет. Вот смотрите, мы это дерево это дерево возле дома оно не совсем спелое потому что дом загораживает его от солнышка вот это горы на которые мы смотрим каждый день Встречаем оттуда рассвет. Мушмула, вот следующее дерево, давайте я вам покажу. Здесь оно на солнышке стоит, да, и более спелое. Видите, да, что все фрукты, вот эта вот сама мушмула, да, она вся желтенькая, вкусная, сладкая и очень сочная. Несмотря на то, что внутри очень большие косточки, они очень легко вытаскиваются и очень-очень-очень э, сочная, то есть э, ну, мы из нее делаем компоты, варенье из нее не делаем, э, компоты и кушаем сколько как бы, влезет в пузо. Да? Следующее, давайте пойдем, сейчас я вам покажу маленькое дерево мушмолы, вот, посадили мы его в прошлом году, э, ну, посадили где-то деревья в 15 в прошлом году. И на каждом из деревьев уже есть э, плоды э, довольно-таки вкусные, большие, их мало, но вот э, видите какие облака красивые, да? горы, облака, ну в общем прекрасно, дождик э, вчера-позавчера был дождик, сегодня закончился, солнышко вышло. Ну вот смотрите, вот оно это деревце маленькое, а вот второе деревце тоже сейчас покажу вам. Вот она, видите, да? Вот она вот. Она только-только начинает э, как бы, пускать жизнь и уже плодоносит. плодоносит. Вот она сама вот, шмала, и тоже, видите, спелая, она прямо на солнышке. Поэтому спелая, вкусно. Давайте попробуем. Сейчас я спущусь вниз, и мы с вами попробуем на вкус, э, что это такое. Э, у меня этих деревьев Ему шмуры очень много, приезжайте, угощу, хватит на всех 100%. Ну давайте дотянемся. А, так, так, так, так, так, так, так, давай, давай, давай, давай, давай, дотянулись. Ломается очень легко. Хрупкие деревья. Вот, видите, как, какие вкусненькие, сочные, большие плоды. Вот мы его сломали. Посмотрите, как она выглядит. Видите, вот вблизи, да, по сравнению с рукой сравнению с пальцами, то есть довольно-таки большие крупные плоды. Сейчас я половинку отгрызу и покажу вам, как она выглядит уже в откушенном виде. Вот видите, это еще не откушенный вид, мы ее сорвали. И сейчас покажу, как она выглядит в откушенном виде. Вот она в откушенном, Вон, видите, косточка. Мы сейчас косточки вынем. И останется там довольно-таки немного мякоти этой, но она сама очень сочная и очень сладкая. Вот такая вот. И ну и все остальное уже съедается. Ну, вот так вот. Ну что ж, всего доброго. С вами я богат. Приезжайте в гости.